Если чем-то занимаешься довольно долго, то, наверное, любое дело, которое профессионально делаешь, становится делом своей жизни. Немножко пафосно звучит, на самом деле это так. Очень часто доводится слышать такое, что карате – это стиль жизни, а, дзюдо – стиль жизни. Когда-то, когда я и пацаненком еще был, я, конечно, так совершенно не считал. А В карате я пришел в свое время, и боевые искусство с другой задачей. Мне это нравилось просто. Вот. Потом хотелось, конечно, выступать на соревнованиях, амбициозно был, но прошло время. Стал тренером, стал заниматься больше, стал больше понимать, и открылись какие-то другие горизонты. Стал профессионалом в этом деле. А профессионал – это ведь тот человек, который не всегда даже занимается тем, что нравится занимается тем, к чему призвание есть. То есть то, что он делает самим профессионально. Бывали и такие периоды, когда э, даже бросить хотелось. В э, жизни разные бывает. То есть когда строится семья, э, много работы. Но со временем э, вообще время расставило все по местам. И сейчас оказалось так, что без этого я... Вовсе-то и себя уже давно не представляю. Вот я занимаюсь уже больше 30 лет, гораздо больше 30. И даже не представляю, как бы я без этого смог бы сейчас обходиться. Поэтому и продолжаю заниматься до сих пор. И чем больше занимаюсь, тем я больше понимаю, что есть что еще делать. И стремиться к чему, и задачи появляются новые. Потому что приходит опыт приходит новое знания, и не останавливаться, если то это бесконечный процесс. В чем фишка в того, что ты делаешь сейчас? Я сейчас занимаюсь вовсе не тем, чем я занимался тогда, когда только начинал. Если раньше для меня это было значит, освоение того, что есть, и переосмысливание какого-то, нет, осмысливание вернее, значит, опыта того, что сделано до меня, то в настоящий момент я больше работаю над переосмысливанием этого и добавлением чего-то нового. Я думаю, что к этому приходит любой э, адепт, сенсей, который э, долго тренирует и занимается сам. Появляются какие-то новые моменты, которые хочется как-то раскрыть и расширить. Опять же, приходит сознание. И э, самое главное, чем я занимаюсь сейчас, если вот, э, конкретно говорить, то э, суть моих саморабот и деятельности моей, она лежит на стыке с науки и боевых искусств. Дело в том, что боевые значит, искусства, как таковые, они развивались эмпирически все время раньше. Иначе быть просто не могло, потому что опыт тех людей, которые создавали в свое время карате, ушу и другие ну, виды боевых искусств, основывался прежде всего на личном опыте, но не на науке. Современные же знания науки на человеке, медицина, спортивная физиология, биомеханика позволяют в опыт с тренировок по боевым искусствам вынести научный компонент, что позволяет достигать результатов намного быстрее, качественнее, лучше.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 искусство боевые ⁇ это довольно травматичный вид спорта, где есть как травмы, так и, ну, которые причиняет оппонент, так и аутотравмы. То есть те травмы, которые человек он, получает в процессе тренировок. Вообще это возможно в любом виде спорта. Ни один вид спорта, где есть активная физическая деятельность, не безопасен так что на 100%. Но боевые искусства здесь наиболее, наверное, подвержены вот этой как бы, теме. Так вот, я еще занимаюсь и профилактикой, и восстановлением после таких спортивных там, травм. Дело в том, что абсолютно у большинства травм, которые есть в боевых искусствах, можно избежать. То есть аутотравм, который сейчас получают в процессе тренировок. К сожалению, этот аспект, как это ни странно, в боевых искусствах наименее проработан. В любых видах спорта он проработал намного больше, потому что спорт профессиональный сейчас. Спортсмены работают по контракту, они своей деятельностью зарабатывают деньги. И, собственно говоря, никто не даст им долго болеть, долго восстанавливаться и травмы получать. Поэтому там спортивная медицина на высочайшем уровне. Боевые искусства в этом плане застряли на уровне столетия назад. То есть эти методы почему-то не приносятся туда. Спорт до сих пор является преимущественно любительским. Это что, что касается каратэ. Но вот сейчас, когда появилась ММА, и когда есть профессиональный бокс, конечно, многие вещи туда сейчас идут. Но именно не в каратэ. В боксе, в ММА, в спортивной борьбе это присутствует. В карате нет. Я занимаюсь тем, чтобы и в каратэ эти методики приместить. Тенденции в боевых искусствах на данном этапе? А, тенденции я сейчас озвучил как раз вот отчасти. Я вижу тренд современных боевых искусств в том, что м, есть два ну, сказать, аспекта, а, по которым будут развиваться искусство искусства боевые. Первое – это вот а, то, что а, в них придет наука, это прежде всего... То есть то, что позволяет достигать высоких, как смысле, количественных, так и качественных изменений за довольно короткий срок. И это было бы наивно не воспользоваться такими вещами. Потому что если эти знания есть, почему не применять их? Если бы те, кто разрабатывал в свое время искусство боевые, стоял у их истоков, эти, владели знаниями этими, они бы, безусловно, воспользовались бы. Это грех нам не воспользоваться этим сам сейчас. То есть это, конечно, знание науки на, на человеке. Это биомеханика, физиология, спортивная медицина и так далее. Конечно, показатели будут намного выше. Будет и скорость выше, и сила выше. Вторая составляющая – это значит, интеграция боевых искусств. Дело в том, что раньше все они развивались значит, изолированно, и эти ну, границы были как? в рамках стран, где это было, так и даже каких-то районов, регионов. Поэтому существовала масса различных школ, стилевых направлений и так далее. Почему? Потому что обмен информацией был очень сильно затруднен. Но в современном информационном поле, когда есть интернет, когда можно поехать заниматься, тренироваться в любую страну мира, к любому мастеру, опыт такого вот общения... И тренировок он, э, приводит э, к унифицированию, то есть э, боевые значит, искусства становятся все более похожими друг на друга. Если раньше, э, когда бойцы выходили, предположим, на соревнования, их можно было различить по стойкам, по методике ведения, поединка, они как-то так отличались там, друг от друга, как в стилевом кино, когда выходит два мастера ушу, один стиль змеи, другой там обезьяны, мы видели вот это вот обезьяна, а это змея. Сейчас этого вы не увидите никогда. Они будут фактически неразличимы между собой совершенно. Почему? Потому что в обмене, значит, опытом, в спарингах меж при посещении сам семинаров самых разных направлений вырабатывается на То есть остается самое рациональное, самое разумное, то, что действует, то, что работает. И поэтому, конечно, я думаю, что со временем выработается некое единое боевое значит, искусство. Фактически сейчас форвардным является значит, ММА. Оно возглавило как бы, эту тему. Почему? Потому что невзирая на традиции, оно выбрало себя все, что только можно. И ударную технику из самых разных направлений. Вот из европейских стилей, из азиатских, оно взяло борьбу, спортивную борьбу, древнюю борьбу, типа панкартиона. Все в одном. Взяв самое лучшее, ну, топточив это в соревновательном опыте, вот развивается такая тема. Я не говорю, что не сохранятся и традиционные направления, они безусловно сохранятся, но у них есть тоже два пути. Либо они так останутся в прошлом и превратятся в некие хранилище традиций, в своеобразный театр «но», кабуки, то есть, где люди будут делать там красивую форму и больше следить за традициями. И в направлении, которые действительно сохранят такую концепцию, как карту в killing», то есть искусство боевые, которые изначально предназначены все-таки были для того, чтобы побеждать противника. Но... Это возможно будет только при том условии, если они будут интегрироваться с другими боевыми над искусствами, будут брать какие-то тактические моменты, какие-то новые приемы, будут уметь противодействовать с тем приемам, которые раньше не знали. Ну, я думаю, что будет именно так. Ну, любая идея должна как бы иметь некую форму физическую. Вот если говорить о макиваре, то я как раз оказываюсь абсолютно последовательным в своем изложении. Да? То есть в чем эта последовательность? В том, что сама макивара как таковая это сохранение традиции. Дело в том, что макивар это душа карате, и сохраняя макивару в карате, мы как бы сохраняем традиционную составляющую. Но те методы подготовки, которые использовались в старину, они непременно вели к аутотравматизму. То есть это было там, укрепление рук через то, чтобы там, получать микротравмы, травмы, в итоге руки превращались в оружие. Но так, оружие это было непригодно ни на что больше, кроме как быть оружием. То есть такими пальцами невозможно было руками сделать что-либо ценное, там, да, не знаю, там, часы завести невозможно такими руками, там, сыграть на гитаре или что-то еще. Мы же живем в социуме, и современные значит, боевых искусств, в принципе, должен иметь нормальные, подвижные руки, это наш основной орган труда, даже если мы, там, интеллектуальным трудом занимаемся, на компьютере печатаем и так далее. И, конечно, я в свое время задумался о том, что нужны методы подготовки, которые приводят, не приводят к тому, чтобы изменить в руки в плачевном состоянии, чтобы они стали. То есть нам надо сохранить и ловкость, и подвижность. Я разработал, прежде всего, методики подготовки. Ну, а для правильных методик подготовки потребовался немножко другой сам снаряд. Я его давил до ума, доработал, похвастаюсь, что сам снаряд этот а, действительно за 20 лет, как он запатентован завоевал весь мир абсолютно, то есть огромное количество ну, мастеров боевых искусств самых разных направлений взяли восемь на вооружение, считают лучшей конструкцией, которая сейчас существует. На всех континентах, вот и материках есть, даже на Южном полюсе, на полярной станции прогресс, люди занимаются на этом микеваре. Вот. А концепт я не буду сейчас озвучивать, в чем особенность. Единственное, скажу ну, скажу пару вещей. Она позволяет совершенствоваться на, на одном снаряде всю жизнь. Не надо 20 штук там мягкую, покрепче, пожестче и так далее. Второй момент. Нас способствует укреплению рук и вообще ударных частей таким образом, чтобы не получать травм. Вот. Причем укреплять не только саму там, ударную поверхность, но и все звено, значит, ударное, которое участвует в ударе. А это все суставы, это все подвижные части, которые являются демпферами. Вот. И разработана она как раз была с учетом особенностей биомеханики человека. Казалось бы, такая простая вещь, как спружинища доска, но оказалось, что скрывается в ней может много очень интересного. Не вот. так все просто оказалось к чему стремишься? А, мои планы на будущее – это популяризация тех методов, которые я разрабатываю. Мне кажется, что я стою на правильном пути, потому что за те годы, что я тренируюсь и занимаюсь тренерской деятельностью, мне удалось доказать состоятельность этих методов как своим примером, так и на примере моих учеников. Сейчас ко мне приезжают обучаться люди с со всей страны и со всего мира, что подтверждает только то, что э, это все работает, что все это проверено. Э, целей э, изменить мир у меня нет, но цель э, сделать так, чтобы боевые э, искусства и особенно карате не буксовали на месте, а развивались они постоянно, в тренде со временем, вот это моя задача. И на том этапе, на котором я могу, а именно в интеграции боевых искусств с наукой, я приму свою посильность, участие. Ты счастливый человек, да нет? И почему ты так считаешь? Счастливый человек – это очень емкое понятие. Мне кажется, ни один человек не может быть счастливым вообще. Для этого надо быть глупым очень человеком, ну, или что-то в этой жизни не понимать. Но есть вот, аспекты в жизни, в которых я действительно считаю, что я добился какого-то значимого результата. И когда я это понимаю и сознаю, то в этой сфере я считаю, что да, я счастливый. Самое большое твое достижение на данный момент? ну как Опять-таки, как кажется сейчас, да? Самое мое большое достижение в жизни, если брать именно жизнь, это моя семья. А вот если мы говорим о том, о чем у нас интервью, да, о спорте, о спортивной медицине, то я считаю, что самое мое большое достижение это то, что я научился увлекать людей своими идеями и мыслями. И не в том плане, что они там, там слепо там, идут за мной, кто-то у меня занимается. А то, что я умею передавать а, то, чему хочу научить. Я к этому долго шел. Это очень на самом деле трудно, особенно когда работаешь со взрослыми людьми. У них есть устоявшаяся точка зрения, у них есть устоявшиеся какие-то позиции, когда удается их убедить. Или показать, доказать, как это работает, объяснить. И они это понимают и это ну, принимают. Вот я считаю, что это вот да, что это достижение. Потому что я вижу результат. То есть достижением это всегда результат. Вот э, все результаты в моей этой деятельности, которую я перечислил, это все мои достижения. Выбрать какое-то особенно конкретное я, наверное, бы не смог. Это. А совокупность довольно большая, это большой комплексный процесс. Особый дух будашин можно как-то сформулировать несколько фраз. Будашин есть, да, будашин это вообще переводится как дух боевых искусств. Будо это искусство боевые, шин это дух. Сохран... Я бы миссию обозначил таким образом: формируя и сохраняя дух боевых искусств.